Колона – это основной фильтрующий элемент системы водоподготовки. Внутри идет загрузка фильтрующего материала любого в принципе. Или же это обменная смола, или же это уголь, ну что угодно. Или же это песок для установок механической очистки. Наверху устанавливается клапан автоматический. У нас на установке он проворачивается. Вообще он закреплен жестко. Он управляет всеми потоками жидкости. Как исходной, так чистой. Подает солевой раствор, принимает решение на проведение регенерации фильтрующей засыпки. Он также программируется в зависимости от параметров исходной воды, то есть ее жесткости, наличия железа, на определенный фильтрацикл. То есть он имеет возможность проводить регенерацию, в зависимости от количества воды, которая была использована за период времени, так и по времени. Чаще всего мы рекомендуем проводить регенерацию по времени не реже, чем раз в 10 дней. Это связано с тем, что если 10 дней не использовалась вода, то внутри баллона вода застаивается, там размножаются вредоносные бактерии, нужно провести регенерацию, то есть просаливается вся засыпка, и бактерии, соответственно, погибают.